Tonight, tonight. Всем привет, ребят! Сейчас испытываем вот на автомобиле Алексея, как многие просили на Спортах, чтобы при нажатии педали тормоза у нас не отключался дроссель в стандартной прошивке, там, то есть, если коснешься педали тормоза, то Дроссель становится, ну, не дроссель, а педаль именно газа становится нулем, пока педаль не отпустишь, ну, и педаль тормоза, и педаль газа не отпустишь, снова не нажмешь. Я попросил Дмитрия сделать прошивочку, там калибровок, короче, нет, это модификация, про самой программной части. И вот на данный момент мы сейчас с Алексеем выехали проверить, будет отключаться или не будет отключаться. Правда у нас такая погода, у нас тут нифига ничего не чистят, ужасно все, благо у нее еще блокировка стоит, хорошо. Ну, по первым сейчас попробовали, понажимали, то есть одновременно и газ и тормоз ничего не отключается, все нормально работает. То есть теперь можно будет нормально двумя ногами работать, особенно спортсменам это кайфово. Потому что на треках у них были проблемы Коснулся тормоза, ну, чтобы выровнять машину, грубо говоря Но при этом газ не отпускать И человек так чуть не убрался в одном месте Не зная этого а на, на этой прошивке все вообще нормально Вот сейчас попробовали пару раз понажимать Я, правда, логи не снимаю Смысла нет никакого Но вот с одновременной все работает Правда, еще прошивку я немножко поменял Ну да, ничего не отключается четенько сейчас подальше проедем да, тогда да, еще да, да, я да. покажу людям чтобы они точно увидели все это ну сейчас я попущу сменную вот тормоз газ не отпускается все отлично работает не приходится теперь отпускать то есть четко подтормаживать можно без проблем кстати это можно на все 1.8 не только на спорты будет так что все отлично работает ну, это такой короткий у меня видосик, выехали именно проверить. Не забываем ходить под видео, там ссылки Drive Contact. ну, и, соответственно, смотреть новые видосы, колокольчики и все остальное. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.